Здравствуйте! В этом видео мы поговорим о модуле статистики, представленном в торгово-аналитической платформе Atas. Окно статистики счета предоставляет трейдеру информацию о подробной статистике совершенных сделок, динамике баланса торговых счетов и многое другое. Вы всегда будете в курсе торговых событий и состояния счетов, а также опираясь на различные показатели эффективности, сможете проводить качественный анализ своих торговых стратегий и улучшать их. Для того, чтобы все эти данные отображались в окне статистики счета, необходимо, чтобы к платформе был подключен хотя бы один торговый счет. Видео по настройке подключений различных торговых счетов и поставщиков данных вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале, перейдя по ссылке, в которую увидите в конце этого видео. Текстовые инструкции размещены также на нашем сайте в базе знаний, ссылка на который дана в описании к этому видео. Модуль статистики располагается в главном окне АТАСа и состоит из шести вкладок. Это ордера, сделки, позиции, счета, статистика и логи. Разберем эти вкладки по порядку. Первая вкладка «Ордера». В данной вкладке отображаются открываемые ордера всех типов за текущий день. Здесь мы видим следующие колонки. Номер торгового счета, название торгового инструмента, направление ордера, то есть на покупку или продажу, тип ордера, Ордера могут быть лимитными, рыночными или стоп-ордерами. Цена, по которой выставлен лимитный ордер. Стоп-цена – это цена, при которой активируется ордер, если это стоп-заявка. Далее идет объем заявки, измеряемый в контрактах. Остаток – это неисполненная часть ордера. Статус – это статус ордера. Active – означает активный и Don – означает исполненный. Следующий столбец – время. Обозначают дату и время выставления ордера. OCO. С английского One Cancel the Other. В данном столбце отмечаются ордера, связанные в OCO группы. К примеру, если выставить два стоп-ордера выше и ниже текущей цены, связанные в OCO группу, при исполнении одного из ордеров, входящих в группу, остальные заявки отменяются автоматически. Следующий столбец это комментарий, поступающий из торговой стратегии или брокерского сервера. Также здесь можно отменить активный ордер. Для этого здесь предусмотрена кнопка «Отменить». И последние два столбца это идентификаторы ордера и биржи. Следует отметить, что для удобства рассмотрения ордеров существует возможность изменения порядка столбцов путем их перетаскивания с помощью левой кнопки мышки. А также можно сортировать ордера по каждому из столбцов. Для сортировки достаточно нажать на заголовок нужного столбца, а для изменения направления сортировки необходимо нажать на заголовок еще раз. Теперь переходим к следующей вкладке «Сделки». Здесь отображается информация с совершенными сделками со следующими колонками. Счет, инструмент, направление, объем, цена, время, ID биржи и ID ордера. Данные колонки имеют такие же значения, как и во вкладке ордера. Нужно добавить, что в этой вкладке мы можем сохранить историю наших сделок в файл. Для этого на рабочей области окна необходимо нажать правой кнопкой мыши и нажать «Сохранить файл». Далее выбираем интересующий счет и нажимаем «Далее». А теперь остается выбрать директорию сохранения файла» и нажать «Сохранить». Обращаю ваше внимание, что файлы сохраняются в формате «CSV». Далее эти файлы удобно просматривать в Excel. Теперь перейдем к следующей вкладке «Позиции». В данной вкладке отображается закрытый профит или убыток по каждому инструменту отдельно на всех активных торговых счетах. А также отображается текущий результат по открытым сделкам на данный момент. Здесь представлены следующие колонки. «Счет», «Инструмент», «Баланс», «Средняя цена», «Профит», «Закрытый профит». Комиссии. Колонки счет и инструмент имеют такие же значения, как и в предыдущих вкладках. Колонка баланс отображает размер и направление открытой позиции. Если значение flat, значит открытых позиций на данный момент нет. А если, к примеру, стоит значение Long 2, значит у вас открыта длинная позиция размером 2 контракта. Если же баланс равен short 3, это будет означать, что открыта позиция. Шорт размером 3 контракта. Следующая колонка средняя цена. Это средневзвешенная цена позиции. Если вы, к примеру, открыли две сделки на продажу на разных ценовых уровнях, то здесь будет указываться средняя арифметическая цена. Колонка профит это не зафиксированная прибыль или убыток по открытым позициям. Колонка закрытый профит это прибыль или убыток по закрытым позициям. Колонка комиссий – это общая комиссия по открытым или закрытым контрактам. Подробные настройки комиссионных вы сможете посмотреть, перейдя по ссылке в конце видео. Также из этого окна вы можете закрыть позицию. Для этого здесь есть кнопка «Закрыть». Следующая вкладка «Счета». В данной вкладке отображаются ваши торговые счета, а также информация по ним. Многие колонки, представленные здесь, уже встречались в предыдущих вкладках. Поэтому здесь рассмотрим только новые колонки. «Колонка доступна» — это сумма доступных средств на счету. «Колонка заблокирована» — это заблокированные средства под обеспечение открытых позиций, так называемое «гарантийное обеспечение». Если нажать правой кнопкой мыши, то можно увидеть контекстное меню, в котором мы можем добавить, удалить или отредактировать составной портфель. Видео по детальному описанию составных портфелей находится в разработке и скоро появится на нашем канале. Далее идет вкладка «Статистика». В данной вкладке представлена подробная статистика для анализа вашей торговли. С ее помощью можно выявить достоинства и недостатки вашей торговой стратегии и провести подробный анализ сделок. Подробному описанию работы с этой вкладкой будет посвящено отдельное видео, которое скоро появится на нашем YouTube-канале. И последняя нерассмотренная вкладка – это «Логи». Вкладка логов это журнал событий, в котором протоколируются определенные действия пользователя и программы. Здесь находятся три колонки, это время, источник и сообщение. Колонка время это время события, колонка источник это источник события и колонка сообщения это описание события. Отсюда можно также сохранить журнал логов, для этого нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем сохранить файл. Журнал логов сохраняется в формате TXT. На этом мы завершаем рассмотрение данного модуля. Теперь вы знаете назначение каждой вкладки и колонки и сможете быстро ориентироваться в происходящем на ваших счетах. Если данный функционал вы считаете полезным, ставьте лайк под видео и обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал. До встречи в следующих видео.